Я Лора Ингрэм, и это ракурс Ингрэма. Большое спасибо, что были с нами сегодня вечером. Вкратце то, что я лично обнаружила своими собственными глазами об этом иммиграционном кризисе, о том, как он влияет на внутреннюю часть Соединенных Штатов. И да, я сняла видео, но, во-первых, когда заслуги не имеют значения, в центре внимания сегодняшнего ракурса. А теперь оглянитесь вокруг, вы не можете не заметить, что даже среди тех, кто предположительно хорошо образован, объективные стандарты совершенства находятся за окном, судя по тому, как мы говорим. Я думаю об этом моменте, как о моменте, который дает большой импульс. Я думаю, мы все должны принять к сведению этот импульс, сидя в этих креслах в этот момент, чтобы затем продолжать в том же духе и руководить, не теряя ни минуты, потому что у нас нет ни минуты свободной. Нулевые стандарты в том, как мы одеваемся. Давайте создадим футуристический образ. Как дела, ребята? Сегодня у меня есть интересная тема. Она на самом деле провисает и как ее использовать. Если вам нравится носить действительно мешковатые рубашки, я действительно рекомендую попробовать это и действительно помочь улучшить наряд. И даже не говорите со мной о том, как мы пишем. Вы поняли, в чем дело. Но здесь дело не только в лени или небрежности. В наших школах, в залах заседаний наших корпораций в политике то лучшее, что есть в Америке, постепенно стирается, заменяясь рабской преданностью, равенству и разнообразию. Эти концепции неустанно пропагандируются в наших учебных программах, начиная с детского сада и выше. И в старших классах мы видим, насколько это зло на самом деле. Подумайте о том, что только что произошло в Северной Вирджинии, где школьные администраторы намеренно скрывали от студентов, поступающих в колледж, тот факт, что они фактически были признаны стипендиатами за национальные заслуги. И все потому, что администраторы не хотели ранить чувства студентов, которые не получили стипендии. Что это значит? Это означает, что ученики были наказаны другими школами за то, что они отличились. Мы обнаружили в ти что директор школы и директор по обслуживанию учащихся скрывали награду студентам, которых называют отмеченными наградами. В ходе моего репортажа я обнаружила, что мой сын был отличником два года назад, но директор держал это в секрете. И на уровне колледжа становится все хуже. Теперь, после беспорядков Джорджа Флойда и требований гестапо Баум, ведущие университеты страны решили перевернуть свои критерии приема с ног на голову. Таким образом, вместо того, чтобы держать высокую планку, чтобы поощрять усердную работу учащихся по всей стране, школы снижают стандарты, снижают стандартизированные требования к тестированию. И по сей день эти тесты остаются необязательными для многих колледжей. Сейчас, хотя это помогло увеличить число разнообразных абитуриентов, это никак не меняет того факта, что у нас есть поколение студентов из числа меньшинств, которых обманули либеральные педагоги. В октябре прошлого года отчет показал шокирующее положение вещей для учащихся третьих классов Иллинойса. Однако измерение объективных достоинств, как они это сделали в том исследовании, само по себе по мнению левых является расистским. Смешно. Джордж Буш-младший был прав, когда назвал это мягким фанатизмом заниженных ожиданий. И этот расовый радикализм достиг даже вменяемых в остальном школ на юге. Техасская медицинская школа AEM удалила фотографии выпускников белых мужчин, то есть тех учеников, чьи фотографии были выставлены на видном месте у входа в школу. Это было сделано в качестве примера приверженности университета Дей. Конечно, это просто отупение Америки, и им руководят взрослые, которые должны знать лучше. Точно так же, как левые обманывают детей, игнорируя объективные показатели обучения. Так и американские СМИ обманули общественность, когда проигнорировали очевидное о Джо Байдене в кампании 2020 года. Вы сделали снимок? Нет, я не сдавал тест. С какой стати? Черт возьми, мне сдавать тест. Да ладно вам, чувак. Я очень хочу, чтобы американская общественность судила о моем физическом и психическом состоянии. О моей физической и умственной подготовке. И они проигнорировали, конечно, они решили проигнорировать то, что им уже было известно о семье Байденов. О том, что они были мошенниками, всегда на подхвате. Поэтому, конечно, когда Байден сам выбирал свой кабинет, не основываясь на их опыте или таланте, основываясь на том, были ли они первым, ну, первым открытым геем-членом кабинета министров, первой женщиной-министром финансов, первым латиноамериканцем и первым иммигрантом, возглавившим ДЭС. Первой лесбиянкой, афроамериканкой, афроамериканкой пресс-секретарь. Как у нас все складывается. У Джо Байдена были мэры, которые говорили ему, что граница закрыта. Мужчины. Если есть такая идея, что вы знаете, может быть, у мужчин есть доступ к отпуску по уходу за ребенком, но это не одобряется, если они действительно им пользуются, то очевидно, вы знаете, что это не работает для такого брака, как мой. Президент Байден встретился с тремя американскими лауреатами Нобелевской премии 2022 года. Это важное достижение в области гражданских прав, которое было достигнуто двусторонним, двухпартийным путем. Я проголодалась по карамели. И, конечно, мы все испытываем облегчение от того, что еще одна первая, Рэйчел Левин, усердно работает в униформе в ХЭС. С моей точки зрения, гендерно утверждающая помощь — это медицинская помощь. Гендерно утверждающая помощь — это помощь в области психического здоровья. А гендерно утверждающая помощь — это помощь в профилактике самоубийств. Никто на Земле не думает, что доктор Левайн был наиболее квалифицированным специалистом на эту должность, но вот оно и теперь официально прошло два года работы в этой администрации. Вот где мы остаемся во главе Белого дома. Мы обнаружили, что несколько документов были составлены неправильно или поданы не в том месте. Вы обнаружите, что там ничего нет. Нам над многим нужно работать вместе. И вместе мы работаем над тем, как сохранить свободный и открытый Индотихоокеанский регион. Это слова Катанджи, утонувшего Джексона, судьи нашего Верховного суда. Но помимо этого смущения мы остаемся с экономикой, в которой увольнение происходит быстрее, чем отказы Олега Болдуина. Сегодня Google присоединилась к своим технологическим коллегам в Amazon и Facebook и объявила о крупных увольнениях, 12 если быть точным. То же самое произойдет и с крупными инвестиционными банками, такими как Goldman Sachs и другими. Все они хотели Байдена, и то, что они получили, было бы диномикой. В долгосрочной перспективе отказ от основных стандартов заслуг никогда не сработает. Не ради политической целесообразности и не ради расы, этнической принадлежности или сексуальной ориентации. Так что мы все должны бороться с проснувшейся тиранией и посредственности левых. Родители борются с этим в школах. Консерваторы разоблачают это мошенничество в нашей политике. И, возможно, самое важное это то, что каждый из нас демонстрирует сильную трудовую этику окружающим. «Перестаньте нянчиться с сотрудниками, перестаньте нянчиться с детьми. Кстати, мой сын на днях закончил свою домашнюю работу и заявил, мама, мне скучно». Что я ему ответила? Возьмите метлу, подметите гараж. Жестокая любовь, да, можете не сомневаться. Сегодняшние бездельники, какой бы ни была их раса или этническая принадлежность, не должны быть лидерами завтрашнего дня, потому что если это так, то нам следует ожидать большего от того, что мы видим прямо сейчас. И это провал, насколько хватает глаз. И это именно тот ракурс. Сейчас ко мне присоединяется Кьюлиан Конви, бывший старший советник президента Трампа и автор статьи Fox News. Кьюлиан, снижение планки от начальной школы до средней школы и колледжей в корпоративной Америке, где люди могут оставаться дома и при этом работать удаленно, редко приходит в офис. И мы видим это в администрации Байдена изо дня в день. Как вы думаете, общественность уже ознакомилась с реальностью того, к чему это привело нас за два года? Так оно и есть, Лора. Все действительно началось с длительных блокировок и разочарований наших детей, когда наши кухонные островки функционировали как классные комнаты. Мы маскируем и изолируем детей, пытаясь под видом защиты их от ковид слишком долго. И родители осознали реальность, после чего сосредоточились на учебной программе. Они сосредоточились на том, чему действительно учили, и быстро обнаружили, что заслуги на самом деле больше не важны. Вы знаете, если убрать заслуги из уравнения, если все, чему нас учили наши родители, бабушки и дедушки, и мы учим наших собственных детей, Лора, что если вы много работаете? Вы платите свои взносы, вам немного повезет, вы просто стараетесь, вы придерживаетесь его помощью, вы сталкиваетесь с отказом и берете себя в руки. Вы устойчивы, вы продолжаете бороться, вы продолжаете работать, тогда из этого что-то получится, и вы измените ситуацию к лучшему. Если мы уберем все это, демография каждого станет судьбой. Вы по сути говорите всем, что они являются неизменяемыми характеристиками, такими как их раса, пол и год рождения, или социоэкономика говорит, что это то, что их определяет. У меня большая проблема со всеми цитатами первого первого в этой администрации. Я рада, что вы назвали это, потому что я считаю, что каждого из этих персонажей следует помнить за их действия и бездействия. У нас есть первый чернокожий министр обороны, например, в Пентагоне, но он руководил выводом войск из Афганистана. Какой смысл иметь первую женщину вице-президента, если афганские женщины менее свободны, имеют меньше прав, потому что она и ее боссы там. У нас есть первый иммигрант, который работает в ДЭС, и он руководил 5,3 миллионами нелегативных легальных иммигрантов, пребывающих в эту страну и рекордным количеством наркотиков. Один из моих фаворитов первый. Угадайте, кто у них на первом месте? У них есть старый богатый белый парень, который живет в Вашингтоне уже 50 лет. Так почему бы нам не поступить так, как поступили Техаса и М, эм, пойти в Белый дом и снять фотографию старого белого парня? Президент которого сказал, что мы больше не можем вас здесь видеть. Кому это нужно? Давайте просто сделаем это, основываясь на заслугах. Мне это нравится. Отличная идея, Келли. Вы бы поступили так с каждым федеральным Зданием. Кстати, вы знаете, Келли, что у Белого дома проблемы, когда они публикуют подобные видео. Посмотрите это. А вы что думаете? Я думаю, мы неплохо начинаем. Я думаю, что мы отлично начинаем. Трудно поверить, что прошло уже два года. Я хотела бы, чтобы люди могли видеть то, что иногда вижу я, и то, что вы сделали, основываясь на том, кто вы есть, и я говорю это со всей искренностью. Вы были невероятным лидером последние два года. Я хорошо себя чувствую по поводу того, где мы находимся. Это прорыв. Нам еще многое предстоит сделать. У нас есть импульс. Келли, нам еще многое предстоит сделать, чтобы разрушить экономику, лишить нас всякой энергетической независимости и испортить еще один иностранный конфликт. Нам еще много много предстоит сделать. И, кстати, Кюлиан, вы потрясающие. Хорошо, позвольте мне просто сказать это прямо сейчас. Вы потрясающие. О, я люблю вас в ответ. И вы знаете, между нами говоря, мы воспитываем семерых детей и надеемся, что они знают, что заслуги важны. Поэтому я думаю, что один только этот клип, помимо того, что он квалифицируется как комедия, говорит вам, почему у Куинни рейтинг одобрения Джо Байдена составляет 36 процентов и примерно там, и 18 процентов страны Лора одобряет то, что они делают на границе, 22 процента того, что они делают иммиграционная служба. Список можно продолжать и продолжать. Они заслужили эти цифры. И я думаю, что Камала Харрис и Джо Байден последние два человека в этой стране, которые осознают, насколько страна не уверена в их компетентности. Но вот в чем большая проблема. Демократы застряли с Джо Байденом и Камалой Харрис. Они не могут от нее избавиться. Даже 21 высокопоставленный сотрудник покинул офис вице-президента. Предполагается, что это работа мечты они покинули ее. Она не хочет выполнять тяжелую работу. Она не хочет читать подшивку. А вы видели этот клип от 12 января: Момент импульс, импульс. Это так страшно, потому что. Даже наши дети. Наши дети могут запомнить мамин номер мобильного телефона, их адрес, клятву верности и ABC. Все, что нужно сделать вице-президенту, это запомнить несколько хороших вещей, чтобы когда она выступит. Мы все были уверены в Джо Байдене. Они утверждают, что у него был отличный промежуточный экзамен. У него была отличная промежуточная аттестация. Это потому, что ему не разрешили участвовать в предвыборной кампании. Они вдвоем оказались в стороне. Вот почему у них был отличный промежуточный экзамен. Хорошо. Кьюлин, рада вас видеть. Большое спасибо. Спасибо вам, Лора. Хорошо. Один из наиболее интересных вопросов о скандале с секретными документами, которые мы немного изучили вчера вечером. Заключается в том, что Байдена подставляют неконтролируемые силы. Новый репортаж из Нью-Йорк Таймс, безусловно, подтверждает достоверность этой истории. Решение президента Байдена и его советников, держать обнаружение секретных документов в секрете в течение 68 дней, было продиктовано тем, что оказалось тщетной надеждой на то, что Министерство юстиции расценит инцидент как добросовестную ошибку. Возможно, именно поэтому Байден вчера был так раздражен, когда заявил там ничего нет. Сейчас ко мне присоединяется сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. Сенатор, согласны ли вы с этой теорией о том, что существует или по-видимому существует какая-то внутренняя попытка отстранить Байдена от участия в выборах 2024 года? Я думаю, что если вы посмотрите цикл новостей, то увидите поразительную разницу за последнюю неделю или две. Особенно в связи с секретными документами и, возможно, в связи с некоторыми обвинениями Хантера Байдена в коррупции. Они упорно игнорировали это в течение многих лет и на самом деле вообще не сообщали об этом. Я думаю, что тот факт, что они сообщают об этом сейчас, если бы мне пришлось догадываться, если бы мы были в зале заседаний некоторых из этих левых СМИ, мы бы услышали, что пришло время облегчить его, убедиться, что он знает, что он не может баллотироваться еще раз, на случай, если он громыхает что может снова убежать. Я думаю, что большинство из нас подозревает, что он больше не будет баллотироваться, но я думаю, что демократы и те, кто отвечает за демократическое крыло прессы. Я думаю, они хотят убедиться, что на него давят достаточно, чтобы он знал, что не может баллотироваться снова, чтобы они могли начать поиски СР, это новый кандидат. Еще большему недоверию способствует то, что мы услышали от директора ФБР Кристофера Рэя, который вчера был в Давосе. Посмотрите на это. Уровень развития частного сектора улучшается, и, что особенно важно, уровень сотрудничества между частным сектором и правительством, особенно ФБР, я думаю, достиг значительных успехов. Сенатор Быстро, насколько тревожно то, что они хвастаются этим сотрудничеством между ФБР и частным сектором? На следующей неделе, когда я вернусь, я представлю законодательство, которое предотвратит это сотрудничество. Нет предела тому, что мы можем сделать для правительства. Есть пределы тому, что мы можем сделать для частного бизнеса за высказывание, но для правительства мы должны это сделать, и мое законодательство абсолютно предотвратит это сотрудничество. ФБР не должно встречаться и обсуждать защищенную речь. Ваше мнение о ношении маски, ваше мнение о приеме вакцины, это защищенная речь. Все, что вы говорите политически-религиозно, в остальном мнение являются защищенной речью. И ФБР не должно быть позволено сотрудничать в каких-либо дискуссиях, которые регулируют защищенную речь. Сенатор, рада видеть вас, как всегда, сегодня вечером. Большое спасибо. И скандал с секретными документами уже создал огромные волновые эффекты для выборов 2024 года. а Ошеломляющие новые опросы, проведенные на этой неделе, рассказывают об этом. Том Бевин и Марк Пен дают нам полную загрузку далее. Республиканцы поспешили указать на демократов и Джо Байдена и сказать, что лицемерно то, как они высказывались о проблемах Дональда Трампа. Байден провел последние несколько месяцев. Я бы не сказала, что у него кружилась голова из-за проблем Дональда Трампа в Мара-Лага. Очень сильно указывая на это, говоря, как вы можете вести секретные документы в Мара-Лага. Это откровенное лицемерие, и Байден повредил своему бренду. Волновые эффекты 2024 года, вызванные историей с секретными документами, на данный момент безошибочны. Поэтому в конце недели давайте подведем итоги того, где мы находимся. Новый опрос Yahoo показал, что две трети американцев, включая большинство демократов, поддерживают расследование этого вопроса. И в результате это снижает поддержку Байдена. Новый опрос Квеннипиак показал, что его одобрение составляет всего 36%, что на 4 пункта меньше, чем всего месяц назад. Сейчас, возможно, следовало ожидать, состояние его соперников и потенциальных соперников в 2024 году улучшается. Новый опрос Югов Экономист показал, что чистая благосклонность Дональда Трампа выросла на шокирующие 18 пунктов всего за один месяц. Теперь тот же опрос показывает, что другой потенциальный соперник, Рон Десантис, обыграл Байдена в матче 2024 года лицом к лицу. Так что же все это значит для Байдена? Мы ожидали, что его планы на 2024 год будут объявлены уже сейчас. Но Фокс сообщает, что он собирается подождать, по крайней мере, до тех пор, пока не объявит о своем положении в Союзе в следующем месяце. Возможно, чувствуя кровь в воде. Политика сообщила, что губернатор Иллинойседж Б. Притскер громко говорил в Центральном холле Конгресс-центра о своей будущей политической карьере, в том числе о возможной заявке в Белый дом. Это очень трудно переварить. Помочь нам разобраться во всем этом должен Том Бевин, соучредитель, президент Real Clear Politics, и Марк Пен. Конечно же, экстраординарный политический консультант и бывший советник Клинтон. Рада видеть вас обоих сегодня вечером. Хорошо так, что, на мой взгляд, всегда есть риск, что республиканцы зайдут слишком далеко в потенциальном скандале. И мы возвращаемся ко временам Клинтона Марк, о которых вы прекрасно осведомлены. Но как насчет этой истории и того, как она развивалась за относительно короткий промежуток времени для Байдена? Я действительно не думал, что это будет большая история, но потому что Байден не дал никаких ответов, потому что они сдерживали это на протяжении всех выборов, потому что все это сейчас выглядит очень подозрительно. Это снижает его численность. Это порождает много сомнений в нем самом, его лидерстве. С каждым днем это становится все более серьезной проблемой, чем я думал изначально. «Том, мы говорили о том опросе Югов, который только что вышел, и у нас всегда есть оговорка, что это всего лишь моментальный снимок во времени, это не обязательно что-то значит прямо сейчас, но об этом просто интересно поболтать». Так что опрос New Morning Consult, который вышел, показал, что Трамп набирает 48% голосов. Это один из претендентов от республиканцев. Десантису 31 год, так что Трамп поднялся на 17, а Майк Пенс, по-моему, на 8. Популярность Трампа также выше, чем была совсем недавно. Так это имеет какой-то положительный эффект бумеранга для Трампа? И как это проявится помимо одного этого опроса? Это хороший вопрос. И я думаю, что для Трампа определенно есть эффект бумеранга. Просто из-за того, как СМИ отнеслись к нему и к этому откровению. И теперь мы видели, как с Джо Байденом в аналогичной ситуации обращаются так, как с ним обращаются. Поэтому я думаю, что Трамп очень громко говорил об этом факте. Он опубликовал заявление, видео об этом, обрушившись с критикой на Министерство юстиции и его преследование. И это всегда, я думаю, сплачивает людей, республиканцев, даже тех, кто не является его самыми большими поклонниками, на его сторону, когда с ним обращаются таким образом. Так что я думаю, что это действительно имеет краткосрочный положительный эффект. Мы посмотрим, как это закончится и как это повлияет на него в долгосрочной перспективе. Но, безусловно, это хорошая новость для него в краткосрочной перспективе с точки зрения повышения его благосклонности. Марк, кстати, об эффекте бумеранга. Поддержите Нейта Сильвера. Он думает, что весь этот скандал с документами действительно может помочь Байдену. Посмотрите на это. Здесь также есть риск для республиканцев. Расследование может быть расценено как крайне пристрастное. Показатели одобрения Трампа не сильно изменились, когда демократы Палаты представителей начали расследование в отношении него в 2019 году. Доклад специального советника Роберта Мюллера также не сдвинул иглу с места. На самом деле одобрение Трампа достигло двухлетнего максимума, когда Мюллер опубликовал свои выводы в апреле 2019 года. Марк, что насчет этого анализа? Опять же, учитывая то, как эта информация скрывалась от общественности.